Ну вот, друзья, вчера... Открывай, Юлька. Вчера проверяли свои яйца на авоскоп. Вот так, на боковин. Вот Из 63 яиц 11 оказалось плохих. Не буду говорить, чьи, потому что оказались плохие и мои, и тех людей, которых я брал. Ну, слава богу, по одному-два. Ну, там три максимум было. Так что вот ставила я боковую заднюю стеночку полупустую. И вот где здесь, здесь влагометр лежит. Вот так. Все остальное вроде просветили, все окей. Какой результат будет, конечно же, постараемся вам показать. Ну или моя женька вам покажет. Да, женька покажешь? 2, и восемь девять. Он быстро падает просто температура. Как только ты открываешь с сегодняшнего дня, нужно будет охлаждать на пару минуток. Вот наша дворовая территория. Выходить на улицу даже очень страшно, Ой, потому что посмотрите, что это творится. Погода у нас такая. Юлька, какой третий, четвертый. Все дует, метет, но ну, немножко во дворе хотя бы прибрался, ветер у нас. Мы так и здесь мы вот сделали тоже из кирпича такой небольшой отбойник для того, чтобы курки не могли уже точно вылезти. Хотя вот эти вылезли, потому что дверь была открыта у нас. Ну и здесь по периметру тоже оно так вот. Если кто не видел, то уже знает. Получается вот так. Яйцо у нас есть как на, на инкубацию, так и на продажу по три белорусских рубля за десяток. Так что, если что, друзья, обращайтесь. жимка будет содержать в курсе. Звоните. Леночка на кварчатнике прорвала деле которых мы месячных брали, слава богу, немножко поднимаются. Правда, еще хвостики не закрутились, но уже веселее. веселее. Эти, как всегда, всегда хотят жрать, грубо говоря, но, по крайней мере, на глазах немножко уже поднимаются. Ой, так, эти дюрки, как это говорят, тоже не дай поговорить, да и поесть немножко Вот здесь мы яиц накидали, потому что э, те, которые не прошли воскопирование, то есть оказались плохими, мы их отдали поросятам. Хвостики крутятся, между прочим, кого-то и их из них одного из двух, э, у нас в пятницу забирает человек из города Пличево. 7 белорусских рублей за килограмм живого веса. Здесь порядка 150 килограмм у каждого. Ну, постараемся, конечно же, это показать, если все это позволит нам погодка. Ну, вот такой вот кубанчик на продажу. Или этот, или вот этот. Зелишки. <музыка> <музыка> Сейчас я отдам. Все, расскажу, друзья. Юльки нашу камеру. Всем привет, друзья. А вот и я, да. Почему такая ситуация? Заболел сильно, правосторонняя пневмония. В больницу не положили. Взяли мазок на ковид. Сказали, через два дня позвонят. Если все плохо, то скажут госпитализация. Если нет, то нет. Температура большая. Ходишь такой, ни рыба, ни мясо, стараюсь уйти, не зародись, поэтому изолирован в отдельной комнате. Я лежу, отдыхаю. Видео, друзья, снимать, к сожалению, я не смогу, потому что я чувствую себя очень-очень плохо. Если жимка сможет, она, конечно, вам, друзья, это все покажет. По поводу наших кроликов, кроликов мы еще продали. через Кто-то у нас спрашивал по поводу вакцины. Вакцина у нас двухвалентная, от миксоматоза и ВГБК. Была. Прокололи. То есть через 28 дней мы ставим ревакцинацию. Я не говорю, что так нужно делать, но делаю так я буду делать второй год так подряд. В год у меня было все хорошо, поэтому через 30 дней всех на вакцинацию такой же самой дозы 0,5 кубика. А в дальнейшем каждых полгода идем. Так, здесь у нас девочки, мальчики как говорят, мы покрыли, да, должна быть, но а, проверять мы, конечно, проверим, чуть-чуть поближе. Давай, иди, дай нам детей посмотреть. Вот такие детишки, детишки, красотули. Шесть штук у нас, честно, не молочные. Вот есть кражальчихи молочные, сильные молочные, а это как это, знаете, ни рыба, ни мясо. Ну, красиво вроде бы, но эффекты Во-первых, даже если люди мне позвонят, захотят килограмм-два мяса, я им это сделаю, Ну, продать 3-5 килограмм мяса с одного кролика, одному человеку, это очень сложно По крайней мере для меня, может у вас это и получается, да? найти человека, которого 5 килограммового э, мясного кролика можно продать да? Ну я таких людей не знаю, у нас несостоятельные люди, у нас все простые, без денег. Так, ну здесь без изменений, главное я вот смотрю вот этих кроликов, почему, потому что в одного есть 6. Это раз. Второе. В такой клетке, которая размерами всего лишь метр на 38 сантиметров, здесь находится 15 штук. То есть, вот кто пух, видите, <смех> вот кто говорит, что мало места там или еще что-то, объедают, недоедают, да, может кому-то что-то будет и не хватать. Я не спорю, но в настоящее время или мне лепить клетку в таком состоянии, а если до этого я не сделал, неужели сейчас я это сделаю? Давайте, надо полез. Ну, по крайней мере, пока, ну да, нужно каждый день, а то полтора раза в день подсыпать комбикор, угу. потому что они все это выедают. Ну, вот такие рыжики, рыжики, мамки уже нету. Угу. Вот такие крапузы. Здесь такая же самая ситуация, но здесь только 8 ледейцев, да? Ну да, 8 ледейцев. Если кто считала... помнит, вот такую мамку у нас была. Это вот как декор, который неплохо растет и нам очень сильно нравится. Полезно во все равно. Есть здесь конъюнктивит один глазик. Видите, воспаленный. А знаете это? Даже не конъюнктивит. Это я поздно увидел, что глазик был закрыт. Поэтому следите за этим. Не прозевайте момент открытия глазика. Бывает такое, что слипаются глазки. Если ты не обратил внимания, Такое чувство, что он усыхает, то есть катаракта получается, да, и он слепой. Поэтому я честно говорю, поздно, посмотри, вот как они достают. Вот, видите, говорят, очень высоко, да не высоко, он даже с больным глазиком и то достал и кушает. Мать-природа заставит человека есть так и то, что никогда бы он это не сделал бы в той или иной ситуации. Та же самая у животных. Если ему мать-природа говорить, что я в голоде, и там есть еда, он туда залезет, по головам полезет, он залезет. А, ему неудобно. В нашей жизни тоже много чего, друзья, неудобно. Неудобно вставать рано, неудобно ходить на нелюбимую на работу и так далее. Ну, я на больничном сейчас, как бы, как бы, вообще классно. Никуда не надо ходить. Пойдем, я, я дальше. А, здесь серебро. Сейчас я не хочу, честно, их трогать. Ни одну, ни вторую девочку. Вроде... О, Орша, привет. Вроде бы они устали с укрой. Так что все хорошо. Минску солю тоже, мальчик растет, все хорошо Здесь девочки повытягивались, Юлька, смотри Повытягивались девочки, когда они сукровные, им тяжело лежать на сеточке а Сюда мы не купили дополнительный еще этих трапиков, которые ложатся в рак для раковину Потому что, что мы без транспорта и в светофор еще мы не ездили Так, здесь малыши, давай посмотрим, что здесь с малышами вот. Мы их не смотрели Так, валите дамочка отсюда они. 5 штук, такие жирненькие были Знаете, как можно... Вот кто не разбирается, да? Вот я и смотрел видос Чем отличаются паноны от белых великанов? Вот отличи в таком возрасте Или это панон, или это белый великан Кто это? Кровики все ага. Красота, которая, ради которой ты все это и честно затеваешь Не от, ни для прибыли, не для больших-больших Денег, а просто для душевного благополучия но у них, посмотрите, все ушки практически поврежденные были тяжелые окрол и мамка после окрола сильно хотела пить а они были в слизи да? это слизь околоплодные воды или воды околоплодные и они содержат очень много питательных веществ полезных для крольчихи так же, как и курес, так же, как и поросят и они вот это вот слизывают но крольчики есть острые острые зубы, да? Отряд все-таки зайцеподобных, если кто еще не знает, да? Э, мышей Поэтому они когда слизывают, а зубки остренькие, поэтому они могут повреждать гла... Ой, ушки, лапки, хвостики, у некоторых бывают такие случаи, не того, что как мне говорили, ой, там ушка немножко поврежденное, там типа это дефект. Я понимаю, что дефект, но это просто были тяжелые роды у крольчихи, не хватало витаминов, и она слизывала вот это вот, что находится жидкость на кролику после окров. При этом маленькое замечание, вот лошадь и крольчиха очень-очень редко рожает на людях. То есть вот человек будет ждать, ждать, пока она родит. И будет стоять на ее, а она нет, не рожает. Вот выйдя покурить, пришел, она уже все. Ну, вот такое существо. Так, что здесь? Здесь у нас еще ничего дальше нету. Давай, мамка. Да, ничего нету. Она начала кушать. Можете посмотреть, видите? Вот она столько уже отъела. Правда, это за два дня, не буду врать. То есть она потихонечку, не спеша, но организм начинает восстанавливаться. Окситоцин подействовал, то есть произошел окров искусственно, но мы ее спасли, не кричатая ее, потому что они были вновь. Так, видео, еще раз повторяю, делать я пока не буду, так что не пугайтесь. Если Юлька сможет, то сделать. Я ей буду объяснять, показывать. А вам всем счастья, здоровья, ветер трыдец. Счастья, здоровья, здоровья, друзья, потому что я сегодня поехал на прием купил лекарства, но если перевести по старому курсу, почти на 100 долларов. То есть курс, если 2,52, 2,53, то это почти на 100 долларов. Ну, короче, 240 рублей потратил белорусских на все-все-все-все. Все. Мирного неба, счастья, здоровья и семейного благополучия. Вода есть? А, вода есть, комбикором есть. Пошли сами есть. Всем пока, друзья.